Итак, сейчас у нас будут 5 вещей, которые позволят вам получить преимущество перед другими трейдерами и зарабатывать на любых движениях рынка. Самое главное, что вы можете получить, это преимущество перед другими трейдерами, потому что когда у вас есть трендовая линия, у вас нет преимущества, все видят эту трендовую линию. Когда у вас есть э, астролог, который предсказал повышение цен, потому что... Меркурий Венеру входит, все читают этот прогноз и все блин, его покупают или продают. Это не преимущество. Преимущество это то, что не видит большинство. На данный момент это уникальная ситуация, потому что большинство людей просто они, они не пользуются этими инструментами, потому что, я не знаю почему, им даешь, они не пользуются. Итак, первая вещь, которая даст вам преимущество, безусловно, сейчас на данный момент это профиль объема. Профиль объема выглядит вот, так, вот таким образом, и он отображает количество, сумму сделок покупателей и продавцов. Рынок состоит из сделок покупателей и продавцов, Денис об этом говорил, спрос-предложения. Так вот, они формируются в такие узлы, узловые точки, где рынок находится в балансе. Когда рынок находится в балансе, это означает, что покупатели и продавцы открывают сделки в этом, в этом диапазоне. Я не буду говорить про сведение ордеров, потому что это очень долго и нудно, хотя это очень важно. Но когда люди открывают здесь конкретно покупки и продажи, и после этого цена уходит вверх, то вот здесь кто открывал продажи, он теряет деньги. Кто открывал покупки, он деньги зарабатывает. Это логично. Купил дешево, продал дорого. И когда вы знаете, когда вы видите эти вещи в профиле, вы знаете заранее диапазон, где будут терять деньги, а где будут зарабатывать деньги другие трейдеры. То есть вы заранее знаете, где будет сформирована позиция, Соответственно, когда цена будет двигаться вверх или вниз, вы будете прекрасно понимать, что происходит с теми или другими трейдерами. Туда. Вторая вещь, которая позволит вам зарабатывать и быть на шаг впереди – это кластера. Это минутный график, синим цветом выделены покупки, красным цветом – выделены продажи. Вам покажет это только платформа, которая предоставляет анализ потока ордеров. И вы анализируя эти, вещи, анализируя эти вещи, совмещая его вместе с профилем объема, вы можете найти место, где рынок должен развернуться, а после этого вот здесь вы можете найти тот момент, когда начинают в рынок входить те те группа трейдеров, которую вы ждете, и вот вы видите здесь продажи очень большие, на самом дне цена отскакивает отсюда, то есть вот это скорее всего были стоп-лоссы покупателей, которые стояли внизу, но неважно, фишка в том, что когда одних вытрахивают, другие поглощают эти продажи и уносят цену вверх, такие качели происходят постоянно. И за этим нужно следить, потому что это рынок. Это то, что двигает цену. Третье – это построение зон поддержек и сопротивления. Именно зон. Не уровней, не тоненьких линий, где цена подходит и она улетает. Почему-то она должна отскочить оттуда. А именно зон. Зона – это серьезная, серьезная зона, где должна быть активность, в данном случае, например, продавцов. Четвертое – это уникальные авторские графики. Все используют минутные, 15-минутные графики, часовые графики. Я их тоже использую, я их очень люблю, я их понимаю по-своему уже. И есть графики Range. Я их тоже очень люблю, их вообще никто не понимает, даже я их не понимаю иногда. Вы видите крупные кластера, и здесь крупные кластера, и здесь крупные кластера. И вы можете увидеть реакцию цены, когда рынок идет вниз, после чего уходит вверх, эта группа трейдеров застреет. И рынок продолжает рост. После того, как здесь большие покупки, рынок уходит вниз и вот эти ребята начинают терять деньги. Вот там теряли деньги продавцы, потому что они на самом дне купили. А вот здесь начинают терять. Покупатели, потому что они на самом верху купили. Те продали внизу, а эти купили вверху. И цена дальше продолжает снижение. Вот эти кластера есть только на этом графике, потому что фильтры э, немного по-другому работают. Из-за того, что здесь одна свечка строится не минуту, а она строится определенный диапазон. Цена может 2 часа стоять в узком диапазоне, и это будет одна свечка. И три золотых правила, это моя база, без нее я вообще никуда не хожу. Это все выглядит очень просто, не торгуйте против тренда, не открывайте сделки в середине диапазона, то есть флета, и не продавайте в поддержку, не покупайте в сопротивление. Если вы будете применять эти три правила, если вы хотите их применять, если вы хотите торговать, применяйте эти три правила, я вам гарантирую, 50% ваших убыточных сделок просто исчезнут. Потому что вы не будете открывать 50% сделок. Я уверен, что большинство ваших убытков происходит из-за того, что вы торгуете против тренда. То есть рынок снижается, вы покупаете. Это типичный обман мозга, когда мозг обманывает самого себя, точнее вас как трейдера. Цена снижается, он видит, что цена внизу. Ну как здесь продавать? Ну, куда продавать, если свечка внизу? Вот, например, предположим, ну вот, вот здесь, да? Вот здесь цена, но вам явно здесь не захочется продавать. А отсюда цена может улететь на 6000 И вы потом посмотрите, блин, а что я не продал? То есть это работает по-другому, это работает по другим правилам, чтобы вы могли попасть в струю, чтобы вы могли войти в рынок не там, где он разворачивается а там где он имеет еще потенциал для снижения или для роста то есть вы не должны открывать сделки в середине флета если вы видите диапазон опять же вернемся просто для примера верхняя граница нижняя граница глупо покупать в середине флета и это избавило меня от 50 процентов моих убытков не продавайте в поддержку не покупайте в сопротивление тоже простое банальное правило, если у вас есть сильный уровень, глупо покупать, когда цена его достигла. Вам нужно либо пробитие и там какой-то отскок-ретест, либо вам нужно продавать от такого уровня. Я сделал небольшой алгоритм для вас. Есть несколько шагов, что вы можете сделать каждый день, чтобы сократить количество неправильных сделок. Установить платформу АТАС, естественно. Первый шаг. Это надо сделать всего один раз. Открыть график часовой с историей 20 дней. Дальше вам нужно определить, куда движется рынок. То есть вам нужно понять, он растет или падает. Вам нужно построить профиль на последнее движение. На последнюю волну, если кто-то волновую теорию изучал, то... Я скажу, на последнюю волну. И нужно выделить последний объем крупной зоной. И пока рынок находится ниже этой зоны, никаких покупок нельзя рассматривать. Все. Повторять этот алгоритм каждый день.